Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня не будет какой-то, знаете, сложной информации. Буквально 2 минуты вашего времени. Хочу вас поздравить с наступающим новым 2022 годом. Желать вам также многого не буду. Пожелаю самое основное, то, что хотел бы, чтобы пожелали мне. Так вот, первое. Забудьте все свои неудачи, все, что у вас было плохое, просто оставьте это в прошлом. Новая жизнь, живите настоящим вот этим вот моментом, потому что прошлая жизнь уже не имеет никакого абсолютно значения, конечно, если вы не находитесь в каких-то там прям очень сложных ситуациях, то вот забудьте это все, оставьте, живите настоящим и начинайте свою новую жизнь. Это новая книга, новые 365 страниц, которые вы начинаете писать прямо завтра. Поэтому важно начать, так скажем, эту книжку с правильных шагов. Второе, что бы хотелось вам пожелать, то что, ребят, не бойтесь ошибаться, всегда действуйте, всегда работайте, развивайтесь, потому что не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Если вы будете сидеть на месте, понятно, у вас ничего не получится. Следующий момент, который бы вам хотелось пожелать, не обращайте внимания на мнение окружающих. Многие будут говорить, они всегда будут говорить, неважно, будете вы стоять на месте. Если будете стоять на месте, будут говорить, вот почему ты не развиваешься, у тебя есть много шансов, вот много возможностей. И второй, когда вы будете уже слишком сильно развиваться, когда вы добьетесь каких-то результатов, люди будут говорить, вот, уже зазвездился, видите ли там что-то не то, где-то что-то не так делать, поерожь, ребята, в любом случае вас будут обсуждать, вообще в любом. Поэтому не обращайте внимания на какой-то негатив, живите позитивно, позитив и только приносит жизни в вашу что-то такого светлое. Здоровья вам желаю, понятно, без здоровья не нужны деньги, не нужно ничего. И опять же, не зацикливайтесь на деньгах, не забывайте жить, потому что эмоции жизни это то, что вот в моменте, то, что должно быть настоящим, эти деньги, знаете, даже когда их будет валом, когда у вас не будет каких-то, я не знаю, друзей, не будет эмоций, вы не почувствуете той самой жизни, эти деньги не будут счастьем. Поэтому поймите, то, что деньги, это как бы не самое главное, да, самое главное здоровье. Будете здоровыми, у вас будет счастье, будут родные рядом. Поэтому, ребят, не бойтесь ошибаться, двигайтесь, желаю вам всего самого лучшего в новом 2022 году. Если что-то не получилось, не расстраивайтесь, у вас есть новая книга, которую вы сейчас пишете, и у вас есть все шансы все изменить поэтому ребят с наступающим новым 2022 годом я в вас верю вы увидите в меня круг мотивации круг поддержки всем удачи всем профита всем самое главное счастье с наступающим всем пока